Почти две трети россиян согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации значит подвергать их жизнь и здоровье опасности. И такое же количество опрошенных опасаются, что они или их близкие могут заболеть ковидом. Таковы данные Всероссийского центра исследований общественного мнения. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». И к теме новостей о вакцинации мы еще вернемся в программе. Пока же поговорим о другом. Смотрите. Этот полимер находится на вершине этой пирамиды. Новые композиты. Какой проект КФУ вызвал интерес президента Татарстана? Сама по себе наша электрохимическая чейка представляет себя вот такой а, пролилепипед. В помощь врачам. Как аспирант кафедры аналитической химии решает проблему диагностики и лечения пациентов? Лауреат должен лично приехать и получить... Медали премию в честь великого геометра. Как пройдет церемония награждения премии имени Лобачевского. Студенческое наставничество и студенческое самоуправление. О чем говорили молодые преподаватели и лидеры на семинаре «Наставник». Навадить в Татарстане производство конструкционного термопласта. Такое предложение поступило от Казанского федерального университета во время заседания Совета директоров ТАТ холдинга Оно прошло в Доме правительства РТ под председательством президента Татарстана Рустама Миниханова. Членом Совета директоров холдинга является и ректор университета Ильшат Гафуров. Как правило, в ходе заседания рассматриваются разные инновационные проекты. И один из них представлен. Так, профессор химического института имени Бутлерова Игорь Антипин предложил навадить в республике производство конструкционного термопласта. Полифениленсульфид – это негорючий, высокопрочный, высокомолекулярный материал. Из него можно создавать композитные и полимерные детали для гиперзвуковых ракет и самолетов. Также можно применять в нестегазовой отрасли, автомобилестроении и производстве электроники. Достаточно простая формула которая представляет из себя элементарное звено из ароматического кольца и атома серы. Но такая структура позволяет создать полимерный материал, который мы относим к суперкомпозиционным. Определение вот можно посмотреть вот на этой пирамиде иерархии пластиков. И вот этот полимер находится на вершине этой пирамиды. Это полимер, который сохраняет свои механические свойства при температуре выше 150 градусов. Это высокая прочность, это твердость, жесткость, низкая ползучесть, негорючесть. Пока материал не производится в России. Его основные производители – Китай, Япония и США. В центре синтетических и природных полимеров и композитов разработаны технологии производства. Пока на опытной установке можно выпускать 5 тонн полифениленсульфида в год. Она находится в технополисе Химград. Президент Татарстана выразил интерес к проекту Казанского университета и добавил, что за композитами будущее. И то, что химия – постоянно обновляемая наука, в которой предстоят еще много открытий и исследований, говорит и тот факт, что работают в институте имени Бутлерова молодые ученые. Например, один из них создал электрохимическую ячейку из полимолочной кислоты. Система поможет в анализе эффективности лекарств, определении биомаркеров и уровня метаболитов в биологических жидкостях человека. Все это применяемо в медицине для диагностики и лечения заболеваний. На кафедре аналитической химии освоен полный производственный процесс – в чем особенность этого исследования, увидела Эльвина Минабуддинова. Сама по себе наша электрохимическая ячейка представляет из себя вот такой э, пролилепипед, в который вставлен две иглы, в одну из которых входит раствор из другой выходит. В нее интегрирован реактор, который представляет из себя вот такое устройство, которое похоже на пуговицу. На ее внутреннюю сторону наносятся различные биокомпоненты. Это самое разнокалиберное устройство. Размер ее умещается в ладони и составляет всего 5 кубических сантиметров. Оно включает в себя емкость с электролитом. Это так называемое вещество, которое проводит электрический ток и набор электродов. Электрохимические ячейки существуют уже довольно давно. А в разработке Дмитрия Стойкова, аспиранта кафедры аналитической химии, оно играет основополагающую роль. Цель нашей работы состояла в том, чтобы спроектировать и разработать с помощью 3D-печати из поля молочной кислоты проточную электрохимическую ячейку со сменным реактором, на поверхность которого будут нанесены определенные биокомпоненты, чтобы стал возможен как скрининг новых лекарственных препаратов, так и клинический анализ. Само по себе явление электрохимической ячейки не новая ячейка, просто емкость, в которую опущено несколько электродов. В разработке благодаря биосовместимым материалам удалось внедрить реактор. Это так называемый особый резервуар. На его поверхность наносятся биокомпоненты в зависимости от нужд анализа. Так сложные компоненты можно разложить на простые. В качестве основного материала для ячейки выбрана именно полимолочная кислота. Ранее для создания таких устройств она не применялась молочной кислота применяется именно потому, что она является биосовместимым и биоразлагаемым материалом. Таким образом, она полностью безопасна для экологии, ячейка сама по себе разлагается на простые компоненты. Вдобавок, она способна биосовмещаться с различными биологическими молекулами, что облегчает ход анализа и возможность модификации. Таким образом, ячейка становится как бы частью процесса, включая в себя дополнительные биомолекулы. Суть использования электрохимической ячейки – это проведение анализа веществ. Они применяются в медицине для диагностики и лечения заболеваний. Цель разработки – создание легкого изготовления, многофункционального и компактного устройства для использования не только в лабораторных условиях, но и у койки больного. Нашей научной группой был освоен полный производственный процесс данной ячейки, включающий в себя печать корпуса создание планарных электродов к ней, модификацию внутреннего реактора и проведение непосредственно анализа. Наша ячейка уже была опробирована для анализа таких биомаркеров заболеваний, как тирозин и мочевая кислота, высокая концентрация которых говорит о возможности возникновения в организме мочекаменной болезни и заболеваний органов пищеварения. Кроме этого, был разработан метод анализа лекарственных препаратов, использующихся для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Подобный анализ позволяет исследовать либо очень много проб одновременно, либо следить за изменением параметров одного пациента. Это должно значительно ускорить процесс анализа. Кроме скрининга лекарственных препаратов и анализа характеристик заболеваний, планируется использовать ячейку для решения задач в других областях. Например, эколого-аналитического контроля, в частности для анализа пестицидов. Созданием печатной электрохимической ячейки Дмитрий Стойков занимался в рамках своей диссертационной работы, которую он пишет под руководством заведующего кафедры аналитической химии профессора Геннадия Евтюгина. В работу также вовлечены и аспиранты, и старшие научные сотрудники. В дальнейшем планируется отточить уже созданные методы и расширять функционал ячейки посредством разработки новых реакторов. Чем больше различных реакторов, тем больше соединений способно осилить ячейка. Возможно создание батареи из нескольких электрохимических Человек в каждой из которых будет свой собственный реактор. Таким образом, в один шаг будет возможно проведение очень сложного многокомпонентного анализа. Эльвина Минобудинова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. 1 декабря Казанский университет отметит день рождения одного из самых известных своих ученых – ректора-геометра-библиотекаря Николая Лобачевского. В этот день пройдут разные торжественные церемонии. Но главное из них – это вручение международной премии и медали имени Николая Лобачевского. Она дается за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Как пройдет церемония, а также как Институт математики и механики задействован в программе «Приоритет-2030»? Мы поговорим с его директором Екатериной Туриловой. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Добрый день. 1 декабря состоится вручение премии и медали имени Лобачевского. Расскажите, как в этом году проходил процесс отбора победителя? А, в принципе, не было ничего неожиданного и ничего нового. Но наше главное условие, которое состоит в том, что лауреат должен лично приехать и получить медали премию, должно было неукоснительно выполняться. И поэтому некоторые а, номинанты не участвовали в конкурсе по объективным причинам. Те, кто могли бы участвовать и, может быть, могли бы бороться за победу. Но на окончательный тур вышло 8 кандидатов. Среди них были представители не только Российской Федерации, но и Японии, и Соединенных Штатов Америки. Но несмотря на то, что в третий раз в новейшей истории вручается эта премия, в этом году лауреат «Россиянин» Иджат Хакович Сабитов. Вот вы отметили, что в третий раз а, всего лишь в новейшей истории премии медали Лобачевского она вручается. А расскажите ее историю. Ну, на самом деле история у а, премии, медали, у комбинации этих а, регалий очень длинная и интересная. Мысль о... Учреждение этой премии в Казанском физико-математическом обществе возникло в те годы, когда Казанский университет отмечал столетие Николая Ивановича Лобачевского, и первая премия была присуждена в 1897 году. И с некоторыми перерывами она до 1937 года вручалась ну, как сейчас можно уже сказать, самым известным математикам этого времени. Лауреатами этой премии стали Софус Ли, Давид Гильберт, Людвиг Шлезингер. То есть для тех, кто хоть чуть-чуть а, занимается математикой, а, понятно, что это величина номер один. А потом был перерыв вполне объективный. И после Второй мировой войны а, премия а, вручалась по решению Академии наук Советского Союза. Тоже довольно сильные математики, но в основном российские, стали лауреатами этой премии. Среди них можно отметить Андрея Николаевича Колмогорова, который известен, я думаю, всем. В тот момент, когда Казанский университет вспомнил о своем великом ректоре и коллеге, то есть тогда, когда... Отмечалось 200-летие Николая Ивановича Лобачевского. Это был такой следующий заход к этой истории, но тогда вручалась медаль. Медаль, которая была установлена постановлением Совета министров, тогда еще Советского Союза, но вручалась по решению ученого Совета Казанского университета. И, наконец, в тот момент, когда Казанский университет отмечал 225-летие, вот этот момент можно считать новейшей историей премии. И теперь Казанский федеральный университет вручает не только премию, но и медаль лауреату. Теперь перейдем к делам института математики и механики Казанского федерального университета. Расскажите, какие проекты реализуют сотрудники ученые института в рамках программы «Приоритет 2030». Но, к сожалению, наверное, для тех, кто занимается фундаментальной наукой, очень сложно встраиваться да, в современный мир с фундаментальными исследованиями. Но, тем не менее, мы стараемся все для этого сделать. Если же говорить конкретно о программе «Приоритет 2030», то основной упор делается на достижение наших коллег-механиков. То есть у нас будет лаборатория, связанная с биомиметическими системами. Ну, я могу об этом очень долго рассказывать, я думаю, я не, сто... не стоит занимать время. А вторая лаборатория, которую мы будем развивать совместно с медиками, будет посвящена проблемам биомеханики или, как говорят наши коллеги, механобиологии. А вот хотел бы поговорить по про контрольные цифры приема. С каждым годом они увеличиваются, На бюджетные места в Институте математики и механики. Да, это так. Вот. А не страдает ли от этого качество студентов? А, нет. Это, знаете, такой обычный вопрос, когда нас спрашивают, а не становятся ли студенты с каждым годом хуже и хуже? Нет. Я бы сказала, что история развивается по синусоиде. Но на самом деле мы считаем, что нам удается заполнять все цифры приема, ценить Веру в наш институт, поскольку с каждым годом действительно прием становится все больше и больше, не теряя при этом в качестве. И наши студенты постоянно это подтверждают, чему мы очень рады. А выпускники, востребованы ли они? Ну, в первую очередь надо сказать о наших выпускниках-педагогах. Вы не представляете, сколько звонков и писем мы получаем буквально ежедневно с запросами о учительских кадрах. Нехватка учителей математики и информатики в нашем регионе колоссальная. И поэтому мы считаем, что наши выпускники, которые выбирают для себя такую нелегкую профессию, как учитель, они востребованы, как шутят мои коллеги, нам надо будет устраивать конкурс на работодателя да? для того, чтобы и только лучших мы будем допускать до наших студентов. Это, конечно, смешно, но, тем не менее, это именно так. Ну, А те, кто занимаются фундаментальной наукой или ее приложениями тоже находят себя. Кто-то приходит сюда для того, чтобы действительно заниматься наукой, иногда ради науки, это тоже достойно уважения. Кто-то получает здесь знания и компетенции, которые позволяют применять математику в различных областях, начиная от сказать, логистики и заканчивая анализом больших данных в медицине, в нефтегазовых технологиях и так далее. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо вам, всего доброго. Что самое главное в походе? Об этом и не только. Далее в программе. Студенческое наставничество и студенческое самоуправление. О чем говорили молодые преподаватели и лидеры на семинаре «Наставник». Это издание выходит в 1863 году, выходит в Москве. Издание общества любителей российской словесности, учрежденного при Императорском Московском университете. Вековой труд целого поколения. Как один человек собрал сокровищницу русского языка и российского фольклора. Ночь великих ожидается в Казанском федеральном университете. Под таким названием 1 декабря стартует проект «Про наука» в КФУ. Акцию посвятят известным ученым и их открытием. В этом году оно приурочено к событию, о котором уже говорили в программе – вручению международной премии и медали имени Николая Лобачевского. Запланированы онлайн-трансляции, научно-популярные лекции. Зрители узнают, как стать Нобелевским лауреатом, как придумать свой язык, какие шутки ходят об известных ученых. Одним словом – Темы привлекают к себе внимание. Пройдут также онлайн-экскурсии по лабораториям университета, музеям, в которых покажут экспонаты и опыты крупным планом. Все для того, чтобы почувствовать себя прямо на месте события. Основные площадки проекта — группы КФУ ВКонтакте и наш канал Универ ТВ. Не пропустите, ожидает много интересного. О других событиях недели в дайджесте. Филиал Казанского федерального университета может открыться в Египте. Об этом шла речь на встрече ректора КФУ Ильшата Гафурова с президентом компании Modern Group Уайлдом Dibeso. Она специализируется на проектировании и строительстве зданий для образовательных учреждений. Также компания начинает работу в таких областях, как сельское хозяйство, СМИ и промышленность. Также КФУ рассматривает возможность начать реализацию совместных исследовательских проектов и образовательных программ с вузами Египта. На этой неделе делегация КФУ во главе с ректором Ильшатом Гафуровым посетила университета Каира. Так, площадкой обсуждения сотрудничества стал современный университет технологии и информации. Ильшат Гафуров представил опыт Казанского университета в развитии системы образования вуза и формировании научно-исследовательской базы с упором на приоритетные направления. Это биомедицина и фармацевтика, нефтепереработка нефтехимия, IT и космические технологии, дизайн материалов, а также комплексные социогуманитарные исследования. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошла лекция заместителя генерального секретаря постоянного международного комитета лингвистов господина Камиля Хамонса. Слушателями стали ученые Казанского федерального университета. Напомним, господин Хамманс стал участником пленарного заседания Казанского международного лингвистического саммита. Меня приятно удивило то, насколько современно оборудование в вашем ВУЗе. Очень высокие стандарты оборудования позволяют мне сказать, что Казанский университет находится не в 21-м, а вплотную приближается к 22-м веку по уровню оборудования. Я посетил множество университетов в Испании, Португалии, Италии, Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, США. Честно говоря, не видел настолько серьезно оборудованных университетов. Этому аспекту могут позавидовать многие западные университеты. КФУ может открыться корпункт Общества знания». Об этом шла речь на встрече ректора Ильша Тагофорова с главным продюсером общества Иваном Лебедевым. На площадке университета планируется записывать до 21 тысячи лекций в год по научным тематикам, проводить конференции, интерактивы и другие просветительские мероприятия с участием преподавателей и студентов университета. Студенческое самоуправление и система студенческого наставничества. Эти темы стали главными на семинаре молодых преподавателей и студенческих лидеров «Наставник». Он прошел на этой неделе в КФУ. Его участниками стали 110 представителей российских вузов.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 Интернет-эксперты проанализировали коронавирусные фейки. Ассоциация интернет-технологов исследовала проблему распространения фейков о коронавирусе в соцсетях. Вывод? Информация в основном фигурирует в маргинальных сообществах. При этом соцсети не стремятся ее удалять из-за притока трафика. Ключевой критерий антиваксерского контента – это антипрививочная пропаганда, основанная на лженаучных теориях. Совокупная аудитория пабликов и лидеров общественного мнения по антиваксерской теме в социальных сетях превышает 34 миллиона аккаунтов по России. Число уникальных пользователей, которые взаимодействовали со 100 антиваксерскими пабликами за последний месяц только в двух соцсетях, ВКонтакте и Одноклассниках достигает 2 миллионов. Наверное, не зря Роздравнадзор начал мониторить соцсети в поисках фейков о вакцинации и направлять информацию в прокуратуру. О том, какие темы в социальных сетях стали интересны моему коллеге Леониду Толчинскому, мы узнаем из его авторской рубрики. И вновь с вами, смотрите сами. Конечно, вакцинальная повестка, тематика постыдного поведения управленцев разных уровней, от депутата Госдумы с Лосем до директора цирка в Казани, трагические события на Кузбассе, полностью заполнили собой и вполне заслуженно медийную повестку недели. И все же есть тема, которую немного неожиданно актуализировал в эти дни глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Будет более чем непростительно под предлогом важных проблем свернуть в очередной раз вспыхнувшую дискуссию. Речь идет о едином государственном экзамене. Напомню, что председатель Следственного комитета России назвал единый госэкзамен пыткой для молодежи и призвал его отменить. Бастрыкин считает, что в России необходимо на законодательном уровне возродить советскую школу образования, так как она была, по его словам, лучшей в мире, и это все всегда признавали. Кроме отмены ЕГЭ, Бастрыкин призвал отменить все бакалавриаты и специалитеты. Глава Следственного комитета считает, что нужно восстановить престиж профессоров и возродить аспирантуру. Такой, надо сказать, несколько эмоциональный для правоведа, но вполне системный заход от школы до аспирантуры и профессуры. В социальном пространстве, думаю, что не без подсказки ярых почитателей действующей системы, резко возбудились графоманы с язвительными высказываниями в адрес Бастрыкина. Впрочем, сильных аргументов для возражений так и не возникло. Самый типовой из них, мол, ЕГЭ открывает всем дорогу ВУЗы и убивает коррупцию. Смею возразить сетевым как бы аналитикам всего двумя вопросами. А надо ли открывать дорогу ВУЗы всем? И почему бы просто не повысить эффективность антикоррупционной деятельности? а не проводить эксперименты, которые заканчиваются воспитанием принципиально новых типажей сограждан. Типажей, которым передать дальше страну не только страшно, а кажется смертельно опасно. Не согласен, что дебаты вокруг ситуации в школах и контроля знаний на выходе должны утихнуть, ибо тема в понимании сильных мужей закрыта. Главе Следственного комитета мы еще должны сказать огромное спасибо, что принял на себя удар по самому острому и стратегически важному вопросу. Какое поколение и как страна воспитывает? Пока не станем вслед за Бастрыкиным уходить в систему вузовской подготовки, остановимся несколькими словами на школьной. Обращать на себя внимание, что некогда средняя школа, дававшая даже в силу своего названия, Всем общее базовое образование — это усредненное, но всем одинаковое по единым учебникам и стандартам, и по всему набору предметов школьной программы. Сегодня многообразие школ, гимназий, лицеев, корпусов и всякой прочей разности в ворохе разнообразных программ и учебников в ситуации давно свершившегося слома преемственности в продолжении развития педагогических школ и практик мы, в конечном счете, всю эту кашу сводим к ЕГЭ. Все школьники как один упираются в эту стену с особыми правилами и начинают как бы готовиться к выпускным ЕГЭ по узкой выборке предметов. А значит, как минимум, о разносторонней развитой личности уже никакой речи не ведется. То, чем и как сопровождается процесс подготовки и сдачи собственной ЕГЭ, лучше не начинать говорить. Это уже шекспировские трагедии. К слову, среднестатистический выпускник современной школы не знает, кто такой Шекспир. И вообще, это кто или что? В силу ограниченности во времени уйду сразу в конец. Помните, мы в одной из наших программ еще прошлого года предсказывали, что безумные выходки поколения ЕГЭ станут совсем скоро не ЧП, а повседневностью, с которой нам придется в ужасе жить? И вот сводка. За неделю сотрудники полиции задержали молодого человека, осквернившего портрет ветерана Великой Отечественной войне в районе Измайлова, задержанный недоумок 2002 года рождения. Давайте без дипломатии скажем, он помочился на портрет ветерана и заснял это чудо-действо на камеру и выдал на своих страницах в соцсетях. Другая новость. На Аллее Славы в Дмитровграде, втором по величине городе Ульяновской области, погас вечный огонь. Погас не сам. Помогли местные подростки, которые от души веселясь и сопровождая действия непечатными выражениями, забросали пламя снегом. Свой подвиг юные вандалы запечатлели на камеру смартфона и, как ни в чем не бывало, выложили в соцсети. Как вы понимаете, речь о тех, кто родился уже в этом веке. В Евпатории задержали вандалов, привязавших к памятнику Бюсту Сергею Кирову автомобильную шину и разрисовавших его нацистской символикой. Недонацистам 17 и 18 лет. В социальных сетях появилось видео, на котором подростки греют ноги у вечного огня в Елабуге. На ролике видно, как школьники вводят ногами вокруг огня. По мере задержания все дружно каются и просят прощения. Возможно, что не все потеряно, но это когда в воспитательный процесс включаются силовики. А что же происходит до этого? Обратите внимание, что часть комментаторов в сетях переживают за подростков. Мол, ну бывает, ну любознательность, ну погрелись, ну малость ошиблись. И эти защитники аккурат возраста родителей вандалов, чье становление пришлось на 90-е начало нулевых. Итак, два поколения непонятно кого выросших и непонятно как и кем воспитанных. Трагизм ситуации в том, что аргумент типа «семья пусть срочно включается в воспитательно-образовательный процесс и тоже помогает школе, занятой штамповкой ЕГЭшников» уже не работает. Потому что семья это как раз те, кто не видит силу своего воспитания, проблем в том, чтобы помочиться на портрет ветерана. Два, Два поколения уже. И тут, безусловно, крик души Бастрыкина понятен. В школе надо срочно что-то менять. Семья давно не в помощь. Как это было в 20-е и 30-е годы прошлого века, когда семья, семьям было не до нравственного воспитания, а уж тем более не до качества образования детей. И тогда весь удар и ответственность принял на себя государство. От детей, что остались без дома вовсе, Вспомним программы Феликса Дзержинского, методики Антона Макаренко, до детей, что семьями перебирались в города, чтобы как-то выжить и требовали особой заботы в своей социализации и образованности. Вопрос, готова ли к этому школа? Нет. Но это не значит, что ничего не надо делать. Начало системному исправлению ошибок должно быть, наконец, положено. Свои Феликс Эдмундович и Антон Семенович 21 века должны возникнуть и взять на себя тяжесть необходимой работы. Всем доброго. Горы, реки и долины, рассветы, закаты и тяжелые рюкзаки, труднопроходимые места и десятки километров. Вот такой отдых предпочитают участники тур-клуба Казанского федерального университета Альта Заместителем руководителя клуба, аспирантом третьего курса Института геологии и нефтегазовых технологий мы поговорим сегодня. И это Миля Салахова. Здравствуйте, Миля. Здравствуйте, Слова. И давайте вначале коротко поговорим о самом клубе. Расскажите о нем. Каковы его главные отличия и почему такое название альтер -эго? Сам клуб, он существует с 98 -го года в том виде, в каком он есть. Хотя его историю уходит в 80-е годы, и именно в 1998 году его назвали альтер-эго. Но что такое альтер -эго? Это внутреннее я, это наша сущность. И вдали от городской суеты, от будней мы раскрываемся... Мы становимся другими людьми, самими собой. И не зря Высоцкий говорил, что бери друга в горы, чтобы его проверить. Вот поэтому такое название. И всех друзей вы проверяете, получается? Друг познается в походе. А какой вид туризма вы практикуете? Понятно, есть пеший. Какие еще виды? Есть еще, помимо пешего, у нас горный, лыжный, велотуризм, водный туризм, спелеотуризм и еще смешанный. Мы его так назвали, потому что можно, например, кататься на велосипеде и одновременно просвещаться, ходить, например, в музеи. Знаю, что у вас есть сезонное распределение маршрутов, какие они и что туда входит. Вот сейчас начинается зима, именно зимний период, и этот период практически только для одного вида туризма это лыжный туризм. И вот сейчас мы готовимся к тому, чтобы встать на лыжи, но скоро будет большой Лыжный поход выходного дня, а дальше завертится и закрутится. Но как только тает снег, реки наполняются талыми водами, весной вступают в свою силу водные походы, потом начинаются, как только все немного подсохнет, пешие походы, горные походы. Конечно, есть спели туристы, для которых... Сезон не важен, главное, чтобы была пещера. Ну и, конечно, велотуризм, однако и здесь можно зимой катать при желании, и при должной технике. Что самое главное, вот маршрут или подготовка к нему? Что-то главное выделить сложно, потому что, например, поход длится около двух недель, а мы готовимся около полугода к нему, это включается включают все ребята в этот процесс, это тренировки, это подготовка снаряжения, это проверка снаряжения, это его закуп, это а, логистика, то есть продумать, как добраться до места похода, продумать, что мы будем есть в походе, учитывая все индивидуальности участников и так далее, так далее. То есть это очень длительный процесс. А кто ходит в состав клуба, кто является его членом? Членами клуба в первую очередь, так как мы КФУ, это являются студенты, аспиранты, преподаватели, выпускники, а также все неравнодушные к турклубу, то есть, точнее, к туризму. У нас есть ребята с других вузов, но им так сильно хочется заниматься туризмом, что мы не можем отказывать в этом удовольствии. А можете вспомнить, куда, например, ходили вы сами лично в походы и самые яркие, может быть, впечатления, моменты из этих путешествий? Самые яркие, наверное, это самые первые впечатления. Кстати, поэтому опытные туристы завидуют новичкам. Я помню, вот я вообще сама по себе водный турист. И я помню, когда в первый раз я села на катамаран. Это не то, что с педальками, это где-то с веслом. Я сижу в нем, у нас была тренировка. А, я еще новичок, я только недавно училась грести, и передо мной вал, то есть на реке это не волны, это валы, вал около метров высотой, и у меня просто страх в глазах, что что будет дальше, а тебе уже никуда нельзя деться, тебе нельзя спрыгнуть, а, ты несешься, вода тебя несет, и вот эта доля секунды, и дальше ты понимаешь, что ничего страшного, дальше ты можешь все, и наращиваешь сложности, и это действительно адреналин. Я помню свой первый перевал, когда у тебя рюкзак за плечами, у тебя ветер, у тебя погода меняется очень быстро, я не знаю, с плюс пяти до минус двадцати, там шквальный ветер, и у тебя в голове одно, нужно идти дальше. И ты проходишь, а после. После вот как вы думаете, каждый человек что будет думать после того, как пройдет сложности? Надо либо повторить, либо пойти дальше и уже преодолевать другую сложность. На самом деле, первая мысль, я никогда больше не буду этого делать, но проходит буквально день-два... И все задумываются, а может повторим? Хотя в момент это, это был апогей твоих эмоций. Вы ездите по турпутевкам, скажем так, all inclusive, либо все самостоятельно, и там билеты также проживание, или вас кто-то встречает специально? Слушай, все было бы очень здорово, но туда, куда мы ходим, единственный отель это тысячи звезд, как называют проживание в палатках, туда Трупутевки не водятся, туда даже не всегда самолеты долетают. Поэтому нет, не all-inclusive каша, не из топора, конечно, а на костре палатка, твои крематы или пенка по-другому, твой спальник и твои друзья рядом. А вот, кстати, какой главный предмет в таком путешествии? Или, может быть, какие самые главные навыки? Наверное, самый главный навык даже не то, чтобы уметь разводить костер, а находить взаимосвязь, взаимоотношения с группой. Потому что спортивный туризм — это не соло. Это группа в первую очередь. И если ты умеешь, если ты можешь общаться с людьми, тебя поддержат, а всему остальному тебя научат. И что самое главное из, наверное, снаряжения — вот как отличить? Туристы, которые ездят по all-inclusive, и туристы, которые ездят в горы. Наверное, по наполнению рюкзака, по его содержимому? В первую очередь, по рюкзаку. Ну и, конечно, по внешнему виду всегда понятно, что эти люди точно идут в горы, они немного тронуты, это видно по их глазам горящим. Обычно по путевкам мы едем, готовые расслабиться, а эти ребята готовы к сложностям. А какие приметы есть у таких путешественников, как вы? Может быть, обряды, песни, девизы? Есть разные. Зависит от группы, наверное, но то, что сложилось у нас как-то в клубе – это то, чтобы не желать ребятам солнца и ветра. У нас как-то получилось, что мы пожелали в походе солнца и ветра. Вроде бы прекрасное пожелание, но у, у ребят случилось о, очень сильный ветер, случился и обжигающее солнце, что после этого у нас приметы. Ни в коем случае этого не желать, иначе исполнится. Как можно попасть в ваш клуб? Наверное, ты должен быть подготовленный человек. И вообще, куда нужно прийти, что сказать? В общем, как стать членом клуба? В наш клуб может прийти абсолютно любой человек. Новичок или опытный, неважно. Человек попробует туризм, а дальше уже поймет, его это или не его. Мы всему обучаем, мы э, тренируем, и человек может прийти даже не в самой сильной физической подготовке, но ее нарастить. И для этого у нас каждый вторник э, в студ-центре на Пушкина 32Б, в 6 вечера проходит семинары и лектория. Можно прийти туда и познакомиться со всеми нами, либо же... К нам приходят часто в начале учебного года, мы проводим огромный слет туристов, мы за два дня, проживая в лесу, проходим полосы препятствий, обучаемся у старших товарищей, и после него ты уже немножечко погружаешься в жизнь туризма, и тоже начинает вертеться. Большое спасибо за интересную беседу и столько эмоций, желаем вам удачи. Спасибо вам большое, до свидания. Толковый словарь живого великорусского языка. Наверное, нет в России человека, кто бы не знал автора этого знаменитого труда. Это Владимир Даль. Он вошел в историю именно как собиратель словаря. Но список его достижений и титулов велик. Собиратель фольклора. Первый отечественный востоковед-тюрколог. Один из учредителей русского географического общества. Представитель натуральной школы в литературе «Хирург». Он одним из первых записал казахские, башкирские, калмыцкие сказки, пословицы и поговорки, описал обычаи кочевых народов. И хотя профессиональные филологи критиковали, главный труд дали, он и не претендовал на его безупречность. Говорил, это не словарь, а запасы для словаря. Но его работы стали настоящей сокровищницей русской литературы и истории. 220-летию со дня рождения лексикографа и писателя. Репортаж Ильи Андреева. «Я полезу на нож за правду, за отечество, за русское слово, язык», — так сказал Владимир Даль. 22 ноября мы отмечаем 220 лет со дня рождения русского писателя. В историю вошел благодаря грандиозному труду, которому посвятил 53 года своей жизни. Толковый словарь живого великорусского языка. Но знали ли вы, что именно Владимир Даль производил вскрытие тела Александра Пушкина? Служил на флоте, работал офтальмологом. За его плечами 40 успешных операций снятия катаракты. Владимир Даль родился в семье датчанина-лингвиста 22 ноября 1801 года в Луганске. Отсюда его первый литературный псевдоним – «Казак Луганский». С малых лет Владимир Даль получал домашнее образование, а самым первым чтением русских книг были переводы его бабушки Марии Ивановны, знавшей более пяти языков. После окончания морского кадетского корпуса в Петербурге Владимир Далее отправился служить во флот. Затем поступил в университет на медицинский факультет, собираясь стать военным доктором. Участвовал в войне против поляков, после был ординатором в Санкт-Петербургском военном сухопутном госпитале. Свою первую книгу «Русские сказки» Петок 1 написал в 1832 году. Но она была запрещена, и Даль достаточно долго не мог публиковаться под своим именем. Только добрый и талантливый народ может сохранить величавое спокойствие духа, «Юмор в любых, даже самых трудных обстоятельствах», — скажет автор. Вот это издание выходит через год. Выходит оно в 1833 году в Санкт-Петербурге. Были лица казака Владимира Луганского. Конкретно это издание приобретает Николай Иванович Лобачевский. Это мы можем сказать, судя по сохранившемуся номеру. Еще в Дербсе Даль познакомился с Василием Жуковским. В Петербурге это перешло в тесную дружбу. Она сблизила Даля с Крыловым, Гоголем, Адаевским. Жуковский планировал познакомить Даля с Пушкиным, но Владимир Иванович опередил его. Навестив Александра Сергеевича в его съемной квартире, Даль подарил свою книгу «Русские сказки о пяток первой» Казака Луганского. В этот же вечер Даль рассказал Пушкину о том, что собирает слова живого народного языка и получил от Александра Сергеевича горячее одобрение этой затеи. Под влиянием сказок Даля Пушкин написал одну из самых известных своих сказок о рыбаке и золотой рыбке и подарил Владимиру Ивановичу ее в рукописи с подписью «Двое «Твои от твоих» сказочнику Казаку Луганскому «Сказочник Александр Пушкин». Позднее Владимир Иванович путешествовал в с Пушкиным по пугачевским местам Оренбургского края. Когда Даль узнал о состоявшейся дуэли и ранении Александра Сергеевича, он приехал домой поэту и принял участие в его лечении. Именно Даль вместе с домашним доктором Пушкина Иваном Спасским проводил вскрытие тела поэта. Незадолго до смерти Александр Сергеевич подарил Далю на память свой золотой перстень-талисман с изумрудом. Впоследствии по поводу этого предсмертного подарка Даль писал поэту Владимиру Адаевскому. Перстень Пушкина, который звал он, не знаю почему, талисманом, для меня теперь настоящий талисман. Вам это могу сказать, вы меня поймете. Как гляну на него, так побежит по мне искорка с ног до головы хочется приняться за что-нибудь порядочное. Владимир Даль знал 11 языков. Татарский язык он выучил, работая в Оренбурге. Письмо, отрывок из письма. Оренбург, 30 сентября 1840 года. Здесь он говорит про азиатские новости. И это издание и четырехтонное издание толкового словаря живого великорусского языка сохранилось в отделе рукописи редких книг. Это издание выходит в 1863 году, выходит в Москве. Издание общества любителей российской словесности, учрежденного при императорском московском университете. Конечно. Это очень известное издание толкового словаря, но Владимир Даль в 1904 году выходит и «Пословица русского народа». Это сборник пословиц, поговорок. Выходит чуть попозже. Перед нами том первый. Сегодня толковый словарь Даля – один из крупнейших словарей русского языка. Содержит порядка 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, поговорок, загадок и присловий, служащих для пояснения смысла приводимых слов. Начал составлять словарь Владимир Даля еще в 1819 году. Тогда он, 17-летний юноша, одетый с иголочки, ехал из Петербурга на паре почтовых лошадей. Одеяние плохо грели, он ежился в санях. Ямщик был из Новгородской губернии, он в утешении продрогшему Мичмуну, Мичман — это чин военно морского флоте, сказал, указывая на пасмурное небо, «Замолаживает». Даль переспросил, как замолаживает. Сказано было по-русски, но ему было совсем непонятно, о чем идет речь. И имщик объяснил значение слова. Замолаживает – значит небо пасмурнеет, а это верный признак котцепеля. Дальний, смотря на мороз, окоченевшими от холода руками достал из кармана записную книжку и записал это слово. Замолаживает – иначе пасмурнить. В Новгородской губернии – значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью. Март 1819 года становится началом работы. Владимира Далина от сбором материала. Именно в это время он записал самое первое слово, а впереди еще сотни тысяч русских слов, которые ждали в своей очереди. С тех пор при Дале всегда была записная книжка, в которую он вносил диалектные слова, различные устойчивые обороты, пословицы, поговорки, загадки, прибаутки. Лет через десять у него было уже несколько толстых тетрадей, написанных мелким бисерным почерком. Владимир Даль также был автором многих статей по медицине, ряда естественно-исторических и этнографических работ. Написал учебники по ботанике и зоологии. Русский писатель Владимир Даль говорил, «Назначение человека именно в том, чтобы делать добро. И главное не слыть, а быть». Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Радмир Сафиуллин, КФУ, Итоги недели. Недостаточно только получить знания, надо найти им применение. Недостаточно только желать, надо и делать. В этом был уверен немецкий писатель-философ Йоганн Гёте. Верим, что полученным в альма-матер знаниям всегда найдется достойное применение. Успехов в этом, берегите себя.